Думает пацан, все понарошку, отрешенный взгляд, глядит в окошко, уже не первый день, живет в заброшке, на спине мишень, штаны горошком. Товарищ санитар, сомнений голой, видишь у него беда с башкой, было нелегко беженца найти, лишь бы Данный пациент Тяжелый случай Его обильный нрав Весьма горючий Смогли угомонить Я не понял, уважаемый Ты как леть смирительную рубашку снял? Хи! Товарищ санитар Сомнение головой. Видишь, у него беда с башкой Было нелегко Беженца найти Лишь бы мы его поймали Бариж-санитар, сомнений я Видишь, у него беда с башкой. Было нелегко беженца найти,